Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди, и добро пожаловать в новое видео. Сегодня поговорим про биткоин и тералуну. К сожалению, индекс страха и жадности на криптовалютном рынке бьет антирекорды. Что же происходит с биткоином и терой? Кажется, биткоин нашел дно, а в тере одновременно слышны и хорошие, и плохие новости. К примеру, оказалось, что комиссия по ценным бумагам и биржам США уже готовит иск против USDT. Давай поговорим об этом более подробно, и если тебе интересны такие темы, если ты хочешь видеть больше видео про криптовалюту и все, что происходит в мире финансов и экономики, почему бы не подписаться на канал и не поставить лайк под это видео? Это помогает каналу расти, а мне находить мотивацию для создания нового контента. Вчера индекс страха и жадности падал до 10 пунктов, а немного позже, сегодня даже до 9 Экстремальнее страха не было почти никогда. Я помню только один раз за последние 4 года, когда страх был на отметке 8 пунктов. В основном даже в самые максимальные проливы биткоина этот индекс падал до 10 пунктов, откуда уже и начинались отскоки. Обычно это хорошая точка разворота для биткоина. И если мы посмотрим на все эти точки, когда индекс страха был возле десятки, биткоин обычно уже достигал своего дна в этот момент. Но есть еще хорошие новости для биткоина пока, что несмотря на падение криптовалютного рынка, он остается фундаментально сильным. Вот один из таких примеров. Сложность сети биткоина находится на историческом пике. Это означает, что безопасность биткоина также беспрецедентная, а майнеры продолжают майнить и не капитулируют, несмотря на падение курса. Более того, лишь немногие из них продают, а большинство старается сохранить свои монеты. Так, например, количество неактивных монет биткоина, которым не больше года, находится на своих историках исторических низах за последние пять лет. Это значит, что количество холдеров, которые за последний год купили и держат биткоин, находится на историческом пике. Годовые холдеры, как мы видим, не продают. Интересная ситуация с китами на бирже Bitfinex. Посмотри на этот график, а именно на синий график. Они рекордно наоткрывали лонговых позиций. Мы наблюдаем очень резкий параболический взлет этих лонгов. И мы видим на этом графике, что в крайний раз пик лонговых позиций китов на Bitfinex Финиксе обозначился перед ростом цены биткоина вот здесь. Это оранжевый график. И такого пика лонгов на битфиниксе, как сейчас, мы не видели уже больше двух лет. Интересный анализ биткоина я нашел от Гории. Он проанализировал несколько ситуаций в прошлом и сейчас. Оказывается, что в каждом цикле биткоин падал на 89% процентов от нового пика по сравнению с предыдущим пиком. И сейчас, как мы видим, в 2022 году, после крайнего, жесточайшего падения до 25 тысяч долларов биткоин и падал на 89 процентов точно так же как в прошлом и позапрошлом циклах это конечно не финансовый совет но очень интересное наблюдение исходя из которого кажется биткоин уже достигал своего дна Итак, индекс страха и жадности рекордно плох это даже не то что экстремальный а экстремальнейший страх но биткоин силен как никогда, как сеть. Холдеры не сдаются, майнеры не капитулируют. Поэтому я уверен, что мы пройдем через это, и биткоин тоже пройдет через это. А теперь я хочу перейти к Terra Luna и начну с хорошего, а закончу, к сожалению, плохим. На самом деле вокруг Луны в последнее время очень много новостей. Неудивительно почему. Итак, Binance оказался первой биржей, которая снова запустила торговлю Луной. Но сегодня стало известно, что еще одна крупнейшая биржа, Биржа KuCoin также перезапускает торги Луной. Теперь депозиты и выводы токенов TerraLuna снова доступны для пользователей. Но есть и еще кое-что интересное, о чем объявляют другие биржи. Например, Crypto.com, известная крупнейшая биржа. Она объявляет о том, что разблокирует пользователей, которые из-за глюка на бирже заработали на ошибочных сделках с TerraLuna огромные прибыли в 30-40 иксов. Кстати, сами сделки биржа также отменят. Дело в том, что из-за стремительного падения курса TerraLuna система Crypto.com отображала какие-то неправильные курсы, из-за чего пользователи смогли умножить свои депозиты в 30-40 раз. Но теперь биржа хочет отменить и эти сделки и вернуть всю незаконную прибыль своих пользователей. Я не очень понимаю, как они это хотят сделать, если люди уже вывели эти прибыли с биржи. Надеюсь, что они не будут забирать эти деньги из новых депозитов этих пользователей. Даквон, создатель TerraLuna, опубликовал целую серию твитов о том, как ему сейчас непросто. Как же его жалко, он же долларовый миллиардер. Он сказал, что он просто стремился создать децентрализованные деньги и что он не продал ни одного токена Луны во время этого кризиса. Также он снова рассказал о своем плане восстановления Terra Луны. И да, он хочет таки сделать форк, снапшот и ардроп. На что генеральный директор Бинанса поделился своим видением ситуации и как спасти Луну. Он сказал, что план спасения Доквона не сработает. Форк не даст новой монете Луна 2.0 какой-либо стоимости. Также Сизет сказал, что уменьшение предложения Луны должно произойти через сжигание токенов, а не форк. Форк фактически оставит вне системы Терры всех тех, кто пытался спасти ее монету. Также Сизет отверг все предположения, что он инвестировал в терра Он сказал, что у него нет ни Луны, ни USD, так же как и у Бинанса. Короче говоря, Бинанс не инвестировал в Терру-Луну, хотя об этом слухи ходили. Я посчитал тут немного. Терра-Луна инфляцировала 18 тысяч раз во время этого краха, и сейчас ее предложение составляет 6,5 триллионов монет. Это огромная цифра. Но может быть тебе станет легче, ведь у боины 550 триллионов монет предложения. И ничего, как-то живет. Кроме этого, Terra может скопировать опыт эфириума и вести похожий механизм сжигания монет. Правда, придется пожертвовать привязкой токена UST к доллару. Да и вообще похоже, что для спасения Terra Luna и вовсе придется отвязать луну от UST и UST от луны. А теперь я хочу поговорить о плохом для Терры Луны. Пока что об этом официально не объявлено, но похоже Теру ожидает ряд судебных разбирательств и самое главное будет таким же, как у Ripple XRP. Дело в том, что комиссия по ценным бумагам и биржам США уже подает в суд на Терра из-за ситуации с UST, хотя официально об этом еще не объявлено. Судебные тяжбы Ripple XRP перекинутся и на Терра Луну. 14 мая Терра опубликовала пост, в котором пообещала, что еще не все потеряно. Под ним собралось множество комментариев, в которых люди жаловались, что потеряли сбережения чуть ли не всей жизни. Неудивительно, что в полицию Сингапура прямо сейчас... Начали подавать заявления, и множество людей уже это сделали. Учитывая, что из-за падения UST и Луны деньги также потеряли и долларовые миллионеры, и даже миллиардеры, мы можем ожидать громких судебных исков по отношению к создателю Доквону, который, кстати, до сих пор остается долларовым миллиардером. Обращение в полицию и в суды, судя по всему, также приобретет массовый и коллективный характер, так как пострадавших очень-очень много. Кто-то даже предлагает... Конфисковать все миллиарды доква в качестве компенсации, но самый главный иск это, конечно же, потенциальный иск комиссии по ценным бумагам и биржам США SEC, и хотя раньше комиссия не рассматривала UST как ценную бумагу, последние события могут изменить их позицию. Стейблкоин, который резко теряет свою привязку к доллару, может также потерять и претензии на то, что он не основан на ожидании третьей стороны создания возможности для прибыли инвесторов, что уже присущи для цены бумаги кто-то например тот же джастин сан Genesis, трейдинг и Celsius, вполне могли заработать на волатильности стейблкоина UST, чего в принципе не должно быть и что в принципе присущи цены бумаги также комиссию привлек внимание протокол анкар который использовался для стейкинга UST с обещанием прибыли 20 процентов в год огня добавляют и нечеловеческие усилия луна foundation по вливанию нового капитала для сохранения паритета доллара США и UST. Короче говоря, простыми словами, у SEC есть все основания изменить свое мнение и начать относиться к UST как к ценной бумаге. А значит, иск, как и против Ripple XRP, кажется практически на столе. И два бывших юриста комиссии по ценным бумагам и биржам США уже говорят о том, что SEC, вероятно, начала расследование по делу UST, Terra Luna и Terra Foundation. В случае с Ripple, как мы помним, открытие дела привело к резкому Падению курса, большим сомнением инвесторов и длительным давлением на дальнейший рост курса XRP, который так и не смог пока что восстановиться. Как мы видим, Тара Луну ожидает еще и такая же судебная история, как у Ripple XRP. Посмотрим, как они с ней справятся. Ой, как тяжело им сейчас, ой, тяжело, а будет еще труднее. На этом все, меня зовут Богатейший Ди, надеюсь, видео было для тебя интересным и полезным. И если это так, подписывайся на канал, телеграм, ссылка на который в описании под видео, делись видео с друзьями, комментируй обязательно, Богатей. До скорого.